Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев. И сегодня мы находимся в замечательном городе Герои Новороссийск. И здесь у нас будет ложек про недвижимость, которую мы сегодня встретим. А объедем мы не так много комплексов, потому что у нас всего один день выделен. И вообще, в принципе, за эту поездку мы поняли, что если что-то изучать, именно глобально показывать вам, то нужно на каждый город уделить, наверное, минимум неделю. И мы справимся в следующей поездке. Но сегодня мы посмотрим, хотя бы и дадим вам какую-то предварительную информацию, чтобы вы понимали, что такое Новороссийск, какая здесь встречается недвижимость, сколько она стоит, какого она качества и так далее и тому подобное, и какие условия на ее приобретение. Поговорим с вами о том, что можно делать в Новороссийске. Ну, во-первых, это не курортный город. Точнее, он как бы совмещает курорт, но в первую очередь это прям город для ПМЖ у моря. При этом теплый город для ПМЖ у моря. Вот обратите внимание, сколько детишек здесь играет на детской площадке. мы сейчас едем вдоль центральной набережной. Огромное количество кораблей. Ну и как бы в Новороссийске есть, по сути, все, что связано с морем, работа. Артем вот говорит, что его очень поразил Новороссийск, приятно, да. так скажем, удивил. Расскажи, пожалуйста, почему? А, ну, во-первых, допустим, ну это чисто мое субъективное мнение, вот мы были там в Анапе, в Краснодаре, в Крым. Ну, Крым, ладно, мы не берем счет, да, он там недавно стал развиваться. Там вот вроде бы центр, в центр приезжаешь и... Ну, все намешано, частный сектор, какие-то натыканные дома, все в, разном, все в разном стиле, в Анапе тоже вроде как-то это все вроде бы красиво, но это вроде сразу понятно, что это такой туристический город, а вот мы на Российском приехали, у меня, во-первых, удивляются здесь хорошие дороги, широкие, он ну, в большинстве своей мере ровный здесь, построены дома, жилые комплексы, но и они как бы не бросаются в глаза, они как-то гармонично вот так вот вписываются в город. Но видно, что город прям молодой, что он живет, ну и мне это понравилось, то что чисто на улицах. Конечно, мы не катались где-то там а, на окраинах, но в любом случае, вот первое впечатление, когда я заехал на Российск, мне он понравился, вот, ну чисто для меня. То есть я бы, вот, допустим, здесь жил бы даже, ну и работал. Не то, что даже я бы отдыхал по море, мне он просто даже как город понравился, если мы даже море уберем. Ну, все, отлично. Вот. В общем, мы едем с вами смотреть комплексы. Не уверен, что их будет больше, чем 4. Может быть, 5, конечно, может быть 3. Все упирается в то, сколько нам на это времени понадобится, потому что сегодня мы должны уже выехать в Сочи. Так что, господа, едем на первый объект, и там мы с вами поговорим о нем. В общем, первый комплекс по пути нашего исследования это ЖК Клевер. Здесь 15 минут пешком до моря или 5 минут на машине. Хорошие виды открываются, и при этом здесь очень приятные цены. Однушки из студии продаются по переуступке, если мы с вами говорим от застройщика, двушки начинаются от 7200, и это 120 тысяч за квадрат. Вообще, как бы здесь будет такая квартальная застройка, это строит неометрия, это пока еще неизвестно, кто будет строить, но либо неометрия, либо они. Здесь здесь будут спортивные площадки, огороженная территория, 160 парковочных мест только под вот эти вот три дома. Ну, как бы комфорт класс, комфорт плюс класс. С очень приятными ценами. Мы сейчас зайдем с вами внутрь, посмотрим, как это выглядит. Посмотрим, какие виды открываются. И вместе с вами как 120 тысяч за квадрат. Цена подарок. В городе, где, по сути, все есть. Вот так это все выглядит. Мы, в принципе, с вами были на этой строечке, но не смогли в прошлый раз в нее попасть. Но сегодня мы с вами сходим на седьмой этаж. Посмотрим виды, какие открываются на бухту. Сверху детская площадка, снизу парковка. Также здесь можно приобрести коммерцию. Это 145 тысяч за квадрат. 15 минут пешком до моря или 5 минут до центра на машине. Я понимаю, что сейчас это все будет не очень понятно, но вот мы поднимемся сейчас с вами, и вы все поймете. Откуда, куда, где и зачем. Мы оказались с вами на нужном нам этаже. 7 квартир всего лишь на этаже и 3 лифта. Раз, два, три. То есть никаких пробок не будет собираться. И здесь очень приятные цены. Я, наверное, сейчас зайду. сначала покажу квартиру прям для семьи. Большую. Это 92 квадратных метра. Здесь Разделенный такой санузел. Можно гардеробку там сделать. Ну, короче, здесь три комнаты. 92 квадратных метра. И стоит она 10 миллионов рублей. Вообще, как бы здесь есть и квартиры и за 5-300. И мы это сейчас с вами все посмотрим. Но вот это стоит 120 тысяч за квадратный метр. Потом еще четырехкомнатную с вами посмотрим. Она вообще гигантская. Прям для сверхбольшой семьи. Она будет последняя в другом крыле. В общем, вот так выглядит кухня-гостиная. Отсюда у нас открывается вид... На Новороссийск. Вид на море. Это, кстати, пивзавод. Не нужно там писать, что это какое-то там вредное производство и так далее. Можно отсюда смотреть, как корабли заходят в гавань и так далее и тому подобное. То есть здесь вы вот размещаете кухню. Где-то здесь у вас стол. И балконы входят по коэффициенту 0,5. То есть, ну, грубо говоря, реальные площади здесь около сотки. Вот так это выглядит. И пойдем посмотрим, как выглядят спальни. Стандартная спальня вот такая. В ней квадратов 14-15 Такая же, только зеркальная, с такой же площадью. И это основная родительская спальня с балкончиком и собственным санузлом. Вот эта вот красота на сегодняшний день стоит 10 миллионов рублей. Пойдемте, теперь покажу вам, как выглядит 50-метровая квартира. Она находится вот за этой дверью. И она а, самая дорогая, типа по стоимости квадратного метра, 140 тысяч, аж целых 140 тысяч. Потому что она фронтальная. Здесь у нас точка подключения под кухню и панорамный вид на Новороссийск. Кстати, балконы можно внести в общую площадь. Как бы это лоджия получается такая застекленная. Здесь у нас кладка. То есть вы можете расширить полностью вот этот проем и расширить себе кухню-гостиную. Короче, вот эта квартира стоит 8, по-моему, 600 или 8300. Здесь вот такая спальня номер один, санузел и спальня номер два. Все окна у нее смотрят в сторону моря. Пойдемте дальше. Покажу вам, как выглядела однушки. Однушка у нас будет площадью 38 квадратных метров. Правда, тут ее немножечко оккупировали ребята. Это 38 квадратов. Здесь санузел. Здесь, значит, у нас либо спальня, либо кухня, гостиная. Как хотите ее делайте. И вот так вот выглядит у нас зона. Можно оттуда протянуть коммуникации, сделать здесь кухню с гостиной. А сюда увезти маленькую спальню. И также есть балкон. Но это уже переуступки. Начинаются они от 5 300 Вид будет открываться на территорию. Ну и немножечко на соседний дом. Плюс еще даже будет видно город. И вот пойдемте теперь посмотрим с вами большую квартиру. И там поговорим про условия, которые вообще здесь даются. Ипотека здесь прям... Очень неплохая. Это 111 квадратных метров, и как ты заходишь в нее, сразу создается вопрос: почему здесь такой большой коридор? Но тем не менее, вот здесь можно отсечь большой гардеробный шкаф или целую гардеробную, в которую можно будет заходить. И давайте посмотрим, как это все выглядит. Спальня номер один. Это кухня-гостиная с точками подключения, то есть вот стоя коммуникации и балкон. Выйдем на него, посмотрим, какой вид открывается ну здесь небольшой вид вот на морях прострел здесь на горы ну и на территорию идем далее здесь у нас будет вторая спальня третья спальня они все плюс-минус по 15 квадратных метров санузел и мастер спальня выглядит вот так и у нее собственный санузел плюс гардеробная то есть вот эта часть отдается под гардеробку вот эта часть отдается под санузел плюс еще есть выход на балкончик можно точно также расширить если есть желание так вот, здесь 111 квадратных метров, и стоит это 11600. При этом здесь есть ипотека под 0,2%. На 30 лет ее можно взять. Можно воспользоваться семейной ипотекой, можно воспользоваться материнскими капиталами, можно воспользоваться любой ипотекой или купить за наличку. Никакой проблемы нет. В общем, Новороссийск с первого объекта очень сильно радует ценой. При этом здесь, ну, 5 минут на машине до центра, или 15 минут пешочком спуститься, и вы сразу же выходите на набережную. Набережная, она находится вот здесь. Она ровная, на самокатах там можно кататься. И, в принципе, отсюда видно, что весь Новороссийск, он так-то совсем и не горный. То есть он расположен в такой плоской местности, а дальше вот уже у нас идут горы, горы, горы. Но выглядит очень неплохо, и самое главное, что здесь есть вся инфраструктура для ПМЖ, то есть это... Как бы и курортный город, но в меньшей степени. В большей степени это все-таки город, в котором вы будете жить и работать, но при этом на море. Это был ЖК Клевер, а мы с вами двигаемся дальше. Пока мы еще идем в машине, я хочу вам напомнить, что здесь 160 парковочных мест, 900 тысяч рублей стоит. Можно купить коммерцию. Коммерцию можно купить за 6 300, это будет 40 квадратных метров. Парикмахерскую, какой-то салончик красоты под ногти. Изи, сюда можно разместить. Приехали с вами на облака, только что мы с вами были в клевере, теперь облака. Здесь цены чуть дешевле, но, к сожалению, на мы выпасть не можем. Внутри, значит, дома вот такая большая спортивная площадка, под ней будет парковка. В студии 22 квадратных метра начинаются от 4 миллионов рублей, однушки 32 квадратных метра начинаются от 5 миллионов рублей, двушки начинаются от 6, трешки начинается в районе 8 миллионов рублей. Также здесь проходят все субсидии, ипотеки, мат, капиталы. Все, что хотите, все здесь можно реализовать То есть никакой проблемы нет Ну и мы находимся, по сути, в том же самом месте Также идти у нас 15 минут Пешочком до моря И либо ехать, например, на машине 5 минут Ну а мы находимся с вами возле жилого комплекса Облака-1 и, в принципе, можно увидеть Как это все выглядит в готовом виде Пятерочка, какая-то коммерция Ну, в принципе, выглядит очень даже неплохо То есть по статусу это комфорт плюс класс Цены очень приятные но от 4 миллионов рублей в ипотеку можно даже если сильно хочется без первоначального взноса это все приобрести, то есть проблемы нет никакой Такая была краткая информация по нему, опять же мы в следующую нашу поездку посмотрим это все более детально Сегодня у нас такой просто ознакомительный трип, мы с ребятами знакомимся с этим, актуализируем информацию Как бы я был, они где-то не были Смотрим вместе. Да, кстати, в облаках у нас уже прошла одна сделка, поэтому мы просто приехали сюда, еще и документы подписали, счета выставили и так далее. Так что, если интересно, то, пожалуйста, мы вам тоже спокойно можем реализовать ваше приобретение недвижимости здесь, в облаках. Мы сейчас с вами едем вот в этот спальничек, будем смотреть здесь некоторые комплексы просто представляете насколько кайфово вот у вас целый новый микрорайон а здесь по соседству стоят солнечные виноградники выращивают ребята делают винишко и вы можете к ним на фабрику заехать что нибудь прикупить попить кайфануть подняться к себе в квартиру с видом на море на балкончике бахнуть бутылочку вместе с женой мне кажется это идеальная картинка а утром пойдете на работу на какую-нибудь Толяна у нас просто восхищается, от новороссийского говорит, что очень приятно все это как-то выглядит. Самое Нет, главное, самом... что понятно. Нет, на самом деле, ну реально, я просто, если честно, офигел, я э, был здесь э, 2008-2009 год. И для меня это показалось э, ну прям -ды деревня, деревня, деревня, дыра, дырой, как бы единственная там вот ну, центральная часть еще более-менее как-то ухоженная была. Но я просто вот этого ничего не видел, и этого ничего не было. Это просто новый район, уже продуманный, здесь я вижу коттеджные поселочки уже понастроили, ну, они здесь как бы были, но их прям привели в порядок, в красоту привели, все новое, новые дома, широкие улицы и, ну, слушай, инфраструктура, вся инфраструктура вся есть. До центральной части, ну, 10, ну, 15 минут, это прям вот до набережной. Это прям максимально. Вот. Но и то мы здесь ехали немного в объезд, может быть какой-то путь и побыстрее есть. Ну в общем все близко. Вот. Поэтому назвать его конкретно спальным районом, ну да, он спальный, но он очень близко В инфраструктуре центральный именно. Прям круто. Мне Хорошо, нравится. нравится. Мне мне понравилось. Я удивлен, приятно удивлен. А, зря я как-то, ну я действительно скептически к нему относился и был неправ, признаю. Мы приехали на арену. Вот так выглядит проект. Отсюда очень крутые виды открываются на море. Мы сейчас с вами сходим сюда. Остались двушки и трешки. Минимальная цена это 110 тысяч за квадрат. Но цены очень приятные. То есть двухкомнатная стоит примерно 7 миллионов, трехкомнатная районе 8 миллионов. Вот сейчас мы с вами сходим вот сюда, посмотрим, какой вид у нас открывается панорамный на море. Будет прям вот так вот. Такое ощущение, как будто пришли с проверкой на очередную да. строечку. Да, Вот ну, у нет, тебя это... не кажется, но этот прям конкретный это прораб конкретный. вообще. Прораб. Начальник. Начальник стройки. Начальник ну, участка хотя бы точно. Внутри это выглядит все вот так. Монолит кирпич, панорамное остекление, где-то есть, где-то нет. И цены, ну, прям в Новороссийске очень сильно радуют по сравнению вообще, в принципе, с остальными ценами по Касатарскому краю. Потому что есть инфраструктура, коммерция, Школы, садики, работа, в общем, все. У меня даже в Нижнем Новгороде дороже стоит. Даже в Серьезно? Да, 160-170 за квадрат у меня в стройке, все, и это не центр. Вот. Делайте выводы, господа. Мы на 18 этаже, просто посмотрите, какие виды открываются. Маленькие дома, виноградники, горы. И с обратной стороны сейчас будет море. Вот такие виды открываются на бухту Новороссийска. Но, согласитесь, неплохо, да? Видно море, видно горы, корабли, заходящие в гавань. Вот, кстати, лента еще для тех, кто оценивает инфраструктуру. Ну, выглядит неплохо. И вот мы сейчас находимся с вами в квартире, которая имеет площадь 81 квадратный метр. Она, кстати, уже такой предчастовой, из кирпича. Заметьте, многие любят его. 81 квадратный метр стоит 9 9300. Сейчас я вам его покажу отсюда. То есть вот, значит, у нас вход. Проходим. Справа у нас комната, в которой мы только что были. Слева такая же, только без балкона. Здесь у нас кухня. Кухня 15 квадратных метров, но, в принципе, можно ее расширить. При соседе всегда вот этот вот балкончик. Это все как бы разбирается, Проблемы особой нет. И напротив у нас есть еще одна спальня. Здесь разделенные санузлы вот такого формата. 9300 – это 115 тысяч за квадрат, но есть ниже на 15, там будет 110 тысяч за квадрат, соответственно дешевле. Но цены на Новоросса, конечно, просто поражают. Мы заехали в Босфор и, в принципе, отсюда очень хорошо видно, где он находится. Сейчас я вас прицелю Вот Босфор, вон там море и вот он пляж. Если посмотреть вот здесь, то пляж выглядит вот так. Действительно хороший, большой, до него километр 100. И сам по себе комплекс выглядит вот так, он бизнес-класса. Здесь у них еще есть вот такой вот небольшой парк с барбекюзонами. Ну и сама по себе территория выглядит вот так. Парковочки, спортивные места. В общем, студии 24 квадратных метра начинаются от 5-200. 41 квадрат начинаются 6-500. И двушки начинаются от 9-200. Это 67 квадратных метров. Ну, выглядит все это неплохо. Вот, в принципе, видно у нас, как выглядит пляж. Мы, конечно, не можем точно так же поднять дрон. Вот человек купается. Ну, и, в принципе, выглядит все вот так. По-моему, неплохо. Километр 100. И цена за квадрат в районе 150 тысяч. Все-таки у нас получится с вами зайти на стройку. Сейчас мы дождемся менеджера и пойдем. Солян у нас уже здесь присматривает коммерцию себе. Он хочет под пятерочку выкупить помещение. Мы идем сюда. Посмотрим сейчас с вами, как выглядит шоу-рум. И огромное отличие именно этого комплекса, хоть у него как бы цена квадрата кажется выше, но они сдаются с ремонтом сразу. То есть не нужно заморачиваться, нужно просто заехать и сразу жить. Выглядит ну, вроде бы неплохо. Панорамное остекление, фасады, хорошая территория. Сейчас мы это все с вами посмотрим. Но территория у ребят действительно неплохая. Плюс еще будут свои парковые прогулочные зоны. Стройка кипит. Вот, кстати, видно, как это все строится. То есть именно каркас монолитный и блочное заполнение. Но ну, а мы с вами идем в более-менее готовый коммерцию. Как вы понимаете, здесь можно купить цена за квадрат ну, в районе 200. Можно рассмотреть под пятерочку, под красное-белое, под магнит, под какие-то парикмахерские. То есть здесь, как вы понимаете, это будет пользоваться спросом. И это можно приобрести в ипотеку. Я про коммерцию. Ну и также здесь есть все условия по покупке самой жилой недвижимости. Различного рода ипотеки, про которые я вам уже рассказывал. Обращайте внимание на сами по себе детские площадки. Во-первых, здесь еще и сперговые, да, такие. где можно на Будет Wi-Fi. А здесь вон, детская площадка с горкой. И горка посерьезнее уже для более взрослых и в розетках будут будут розетки в лавочках ага. для зарядки для телефона до да? хорошие ноутбука хорошее решение вот входная группа значит сверху у нас сетчатый потолок керамогранит Ну выглядит все очень даже ничего так два лифта Друзовый пассажирский и пассажирский два лифта я вам показывал мы на третьем этаже Номера квартиры указаны. Вот так А еще раз, да, закройте. Нет, закрывайте еще. А, Вот так выглядит шоу-рум. Конечно же, застройщик это все сдает вам без мебели. Но тем не менее, будет ламинат, будет обои под покраску, будет потолок светильника не будет и здесь вы, в принципе можете посмотреть как это все можно распланировать здесь 72 квадратных метра, хорошего размера двушечка здесь у вас размещается вот такая большая кухня стол может даже диван поставить и так далее также застройщик вам сдает вот такой вот санузел можно конечно зеркало применять, сделать его другим ванная стоит ну как бы все по-человечески хорошего размера конкретно здесь вот идет такая прихожая зона. то есть пришел у тебя здесь пуфик разделся разулся и так далее Хорошего размера спальни. Выглядят они вот так. Двуспальная кровать размещается, рабочая зона. Место может быть для чтения, либо это маникюрный стол, телевизор. В общем, ну неплохой размер. И вот это еще одна спальня, прям гигантская. Есть, кстати, такие планировки, что именно на этом месте идет кухня-гостиная. А вот там, где кухня, идет спальня. Они начинаются от 9400, их осталось всего... Немножко. Но огромнейший кайф, реально, что ребята вам сдают ее с ремонта. Вы сюда доукомплектовываете свою мебель, диваны, там какие-то кресла, стенки и так далее. И заезжаете и живете. И самый большой еще кайф что здесь не будут долбить вам в соседнюю стену на протяжении пяти лет. Конечно, будет там кто-то вешать картины, кто-то будет там прибивать телевизор к стене, собирать кухни и так далее. Но это год. И это не постоянного долбежа, там кто-то присверли картину, и все, полочку повесил. Ну выглядит все очень хорошо хорошие окна стоят то есть они, вот слышите, да, как шум поглощают, закрыли трактор едет, его даже и не слышно а и также они еще, кстати, с напылением будут то есть здесь летом, ну, как бы не жарко, внутри создается прохлада смотрите еще раз он едет, его не слышно В общем, если реально сравнивать на сегодняшний день по соотношению цена-качество и расположение, наверное, это будет один из лучших проектов, которые мы сегодня увидели. Да, он как бы дороже, но здесь вы экономите на ремонте, экономите свои нервы, получаете плюс к этому еще хорошую инфраструктуру внешнюю, большую, закрытую, с парковками, с детскими площадками, с розетками на территории, с Wi-Fi бесплатным там. Кстати, может быть, даже и не нужно будет подключать свой интернет и пользоваться внешним экономить, Ну, может быть, он, конечно, не будет добивать, но выглядит все это действительно хорошо. По ценам я вам обозначал все изначально, что минимальная цена это 5400, 6500 за однушки, и вот 9400, вот такие вот двушки идут с ремонтом. там. Это очень круто. Очень многие на сегодняшний день говорят, что господдержка закончилась, невыгодно покупать. Здесь вы можете купить в ипотеку по 4%. А субсидированная ипотека 1,1%. Здесь, конечно, есть доп. условия, но чтобы его узнать, вам нужно будет позвонить нам, и вот ребята вам это все очень подробно расскажут. Но очень человечно все выглядит, действительно, хорошие материалы, и в таком вот комплексе прям приятно жить. Толян, в общем, у нас погнал, выбирает себе коммерцию. Реально хочет приобрести там под какой-нибудь магазин, под сдачу. Уже планирует, все распланировано здесь. Толян, у? под что ты хочешь коммерцию расскажи? Ну, что то пятерочка, магнит. Ну, здесь, понятное дело, не пятерочка, ни магнит не встанут, потому что здесь что-то минимальное может быть поместиться. Ну, типа красное-белое, что-нибудь такое. За 111 квадратных метров 17 900. У -у -у. И плюс можно 54 квадратных еще присоединить, и это будет порядка 9, 9 700. Ну, то есть 28 миллионов где-то получится в общей сложности. 160 там с копейками квадратов. Ну, можно ставить какой-то магазин прям. Можно вообще небольшой какой-нибудь фитнес-зал открыть. Потому что здесь много стояков коммуникации, я так походил, посмотрел. То есть можно сделать душевые, вывести, сделать санузлы. Ну, то есть как-то тут все оборудовать. Короче, вместо коммерции в Сочи ты бы купил коммерцию здесь. Да, да, совершенно верно. Ну, а в Сочи-то ее особо и нету. Здесь, кстати, ну, блин, я не буду рассказывать, какой у меня есть бизнес-план, потому что сейчас же люди послушают и такие, ага, извини, Анатолий, мы быстрее. Вот, поэтому как я что сделаю, тогда расскажу. Ну, все. Вообще, если реально так рассуждать, то Толян абсолютно прав, так как Новороссийск – это полноценный город, большой город, где есть разные потребности, разные люди, и они разного хотят. И здесь коммерцию купить можно сильно дешевле, чем в Сочи, а при этом сдаваться она будет также. Именно коммерческие площади. Поэтому можно рассматривать коммерцию в разных комплексах, покупать ее. И, грубо говоря, что вы в Сочи будете сдавать, что вы будете здесь сдавать, будет получаться примерно одинаковый доход. Пятерочка, по-моему, вообще везде одинаково платит. Там есть какая-то разница, но она не сильно критичная. В общем, Новороссийск, господа, действительно очень понравился, очень порадовал своими ценами. Опять же, на сравнении и... Я думаю, что мы плотно сейчас им займемся. К сожалению, сегодня у нас нет возможности больше посмотреть комплексов. Это была такая прям ознакомительная экскурсия вас. Мы просто напомнили вам про то, что он есть. Показали актуальные цены, сравнили опять же Сочи. И он прям хорош. Мы будем рады вам помочь приобрести недвижимость в Новороссийске. Потому что, как вы видите, ребята воодушевились. Ему нравится, они понимают, зачем он нужен. Я думаю, что вы теперь тоже понимаете, зачем он нужен. Поэтому, если интересен Новороссийск, то ссылочки для вас будут указаны внизу в описании к этому ролику. Также подпишитесь на наш телеграм-канал, потому что туда новости выходят сильно быстрее. И будет еще несколько стартов продаж, которых мы также будем оповещать, но ну, наверное через телегу, потому что там ну просто аудитория на это реагирует быстрее. Вот, господа, на этой нотке мы заканчиваем видос. Надеюсь, вам он понравился сегодня, хоть он был и не слишком большой, вы не получили прям огромную тонну информации. Но она очень важна, очень ценна для понимания, для сравнения. С вами был я, Макс Репьев. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, пишите комментарии, рассказывать об этом канале своим друзьям. Удачи вам, хорошего настроения и пока.